В этом обзоре мы рассмотрим фрейзер Glaring Machine 30000. Этот аппарат предназначен для аппаратного маникюра и коррекции гелевых и акриловых ногтей. Основные характеристики любого фрейзера – это мощность, скорость вращения и крутящий момент. Потребляемая мощность измеряется в ватах и показывает сколько фрейзер употребляет электроэнергии. Мощность фрейзера Glaring Machine 30000. 13 ватт. Скорость вращения измеряется количеством оборотов фрезы в минуту, так максимальная скорость вращения фрезера 30 тысяч оборотов в минуту. Крутящий момент показывает силу, с которой происходит вращение фрезы. Чем выше крутящий момент, тем больше понадобится внешнее усилие для того, чтобы остановить фрезу. Крутящий момент гларит в машин 30 тысяч 1 ньютон на сантиметр. Таким образом, этот фрейзер позволяет сделать только аппаратный маникюр и коррекцию ногтей, но не подходит для аппаратного педикюра. В комплект входит блок питания, ручка, подставка, ножная педаль и набор насадок. Ручка микродвигателя легкая и небольшая, удобно лежит в руке. Ее вес 240 грамм, длина 14 сантиметров. Она выполнена из металла. Использовать фрезер очень просто. Подключаем ручку к блоку питания. Также включаем педаль для ноженого управления, если будете ее использовать. Перед тем как включить фрезер, необходимо установить насадку. Механизм фиксации насадок защелкивает фрезу и плотно держит ее, тем самым предотвращает вибрации во время работы. Во избежание поломок не рекомендуется закрывать ручку без насадки или стержня заглушки. Включите питание при помощи кнопки на передней панели блока. При включении загорается кнопка. В ручном управлении используется механический регулятор на блоке питания, при помощи которого регулируем скорость вращения фрезы. В режим ноженого управления необходимо выключить питание с помощью кнопки на панели управления. С помощью механического регулятора выставляем скорость вращения. При нажатии педали фрезер начинает работать и загорается лампочка справа от регулятора мощности. Для включения реверса, то есть вращения в обратную сторону, необходимо выключить фрезер. Для этого переведите регулятор скорости на 0 или отпустите педали от ноженого управления. Затем выставите переключатель реверса в режим R и после этого снова включите фрезер. По избежанию поломок не рекомендуется включать реверс на ходу. Уровень шума и вибраций нельзя отнести к достоинству этого фрезера, поэтому не рекомендуем его для профессионального использования. Он больше подойдет для нечастой работы, для работы на выезде или для домашнего использования. С этим и множеством других товаров компании Global Fashion вы можете ознакомиться на нашем сайте.